Я рад вас приветствовать, с вами на связи Дэн Класс и сегодня мы поговорим про возможность, которая пришла абсолютно для каждого человека про новые виды заработка, про глобальность, масштабность бизнеса, который сейчас на самом старте и сейчас появилась возможность зарабатывать 200-300% годовых используя инвестиционные программы, которые будут находиться на одном ресурсе также поговорим про партнерские программы, которые могут создать вам доход в тысячи, десятки тысяч долларов в месяц. И это только начало. Партнеры зарабатывают уже свыше тысячи долларов в день. И это только в первую неделю бизнеса. Итак, 2 марта был объявлен старт компании Antares Trade с возможностью получения прибыли от 0,5% до 2% в день. Итак, что же из себя представляет компания Antares и какие возможности есть у людей на сегодняшний день? Antares Thread – это международная платформа, объединяющая инвесторов и инвестиционные компании. Основным направлением деятельности платформы Antares является предоставление платформы и маркетинговые инструменты для объединения инвесторов, желающих приумножить свой капитал, и компаний, которые предоставляют эту возможность ну, получения прибыли на различных финансовых либо инвестиционных продуктах. Другими словами, Antares является рекламным брокером, который взимает определенную комиссию с прибыли, полученную как от компаний, которые предлагают эти услуги, так и от инвесторов, которых используют. Как мы видим во главе компании инвестор и предприниматель Алекс Рихтер из Испании, который по нашей информации смог реализовать эту идею создания этой единой системы по объединению инвестиционных компаний и инвесторов, используя соответственно реферальную программу также группа людей с многолетним опытом ведения бизнеса, люди, которые в открытую будут позиционировать, открывать офисы и заявлять о себе на весь мир. Были проведены уже лидерские встречи, где обсуждалось развитие компании, а также записано видеообращение президента компании о том, что наконец произошел старт бизнеса и сейчас будет начинаться развитие по всему миру. Так в чем же концепция компании? Как мы знаем, для того, чтобы быть инвестором в крупных инвестиционных компаниях, необходимы инвестиции в среднем от 100-200 тысяч долларов. Так вот, благодаря Antares простой человек имеет возможность приумножать свои деньги, начиная всего со 100 долларов, тем самым участвовать в распределении прибыли от торгов. Первой же компанией-партнером стала инвестиционная компания NZ Shell Catalyst Technologies из Сингапура. На сайте компании Каталист мы видим информацию, что Каталист работает с 1994 года и за более чем 25 лет работы зарекомендовали себя как стабильная, надежная и прибыльная компания. В штате работает более 100 ведущих трейдеров, торгующих на более перспективных сегментах рынках и использует новейшую методику торговли. 25 февраля 2020 года Каталис подписал контракт с платформой Antares, предоставляющей ей эксклюзивные права на продвижение своих продуктов и услуг. Отныне инвесторы, желающие инвестировать в Каталист, могут делать это только через платформу Antares. Эту всю информацию, о которой я говорю, и дополнительные моменты вы можете также сами изучить, посетив сайт компании Catalyst Finance. Там же есть информация про хозяина в компании, методику их работы и направление деятельности, ну или торговые рынки, на которых они зарабатывают прибыль. Вся документация также там. Такое сочетание как объединение инвестиционных платформ в одном месте, это возможно будет идеальной и устойчивой моделью развития инвестиционных бизнесов с партнерской программой. Итак, что же в итоге предлагает Антарас и его партнерство с инвестиционными компаниями? В данном случае с первой компанией Каталист. На сегодняшний день инвестиции в Каталист возможны только через платформу Антарас Трейд. Для удобства инвестиции совершаются в виде покупки пакета с определенной суммой от 100 до 100 тысяч долларов. Есть пакеты на 100, 250, 500, 1000, 2500, тысяч и так далее до 100 тысяч долларов. Пакет работает 200 дней с плавающей ставкой. Ставка меняется каждый день по результатам торгов. Сейчас это в среднем 1,1% за день. Максимальная ставка может быть достигнута 2% в день. По истечению срока инвестиция должна принести приблизительно 200% за 200 дней. В разделе «Партнерская программа», «Инвестиционная программа» есть конкулятор прибыли, по которому вы можете посмотреть доступные пакеты, а также просмотреть прибыль, которую принесет каждый из них. Будучи участником проекта, за первую неделю бизнеса мы увидели результаты в виде ежедневных начислений процентов таких как и процент в день. Так это и получается, что инвестиция нам принесла за неделю в среднем 1% в день. Прибыль можно ставить сразу на вывод на свои кошельки. По регламенту деньги должны поступать в течение 48 часов. Мы с командой уже проверили вывод и он занял всего несколько часов, что говорит о хорошем внутреннем автоматическом функционале платформы Antares. Также у компании Antares есть партнерская программа, которая позволяет дополнительно зарабатывать, привлекая инвесторов. По направлению с партнером Catalyst предоставляется 5 видов бонусов, таких как бинарный бонус, Бонус за личные приглашения, линейный бонус, мендорский бонус или бонус карьеры, имиджевый бонус и офисный. Очень вкратце мы сейчас пройдемся по каждому виду бонуса. Бинарный бонус позволяет зарабатывать от 5 до 12% с меньшей командой или ноги от инвестиций соответственно вашими партнерами. В зависимости от вашего личного депозита формируется процент, который будет выплачиваться по этому виду бонуса. Чем больше ваша личная инвестиция, тем соответственно больше процент, который вы будете зарабатывать. Линейный бонус также зависит от вашей личной инвестиции в компанию и составляет от 3 до 8,5%. Также есть менторский бонус или бонус по карьере, который приносит дополнительное вознаграждение за достигнутый ранг. На сегодняшний день есть 20 уровней карьеры и за открытие каждого уровня вам начисляется единоразовый бонус в размере 50 долларов и до 60 тысяч долларов. Также есть офисный бонус в размере 1,8% от общего объема вашей команды и выплачивается для открытия собственных офисов в том городе, где вы строите бизнес. Более детально я расскажу в видео касаемо маркетинга компании, объясню нюансы и стратегии, как можно зарабатывать максимальную прибыль в этой компании. Все компании и партнеры, которые будут размещаться на платформе Antares Trade проходят тщательную проверку. Уникальным предложением от Antares стало то, что партнеры могут также еще и застраховать свои инвестиции от различного рода форс-мажорных ситуаций. Для защиты инвестиций своих партнеров руководство компании Antares создало дочернюю компанию Antares Protection с уставным капиталом 20 миллионов фунтов где любой партнер сможет дополнительно застраховать свою инвестицию или обезопасить себя от потерь. Имея десятилетний опыт с инвестиционными бизнесами и изучив данную компанию, мы увидели много моментов, которые нам нравятся и исходя которых наша команда приняла решение добавить этот бизнес в свой инвестиционный портфель. Во-первых, сейчас только начало и старт этой компании произошел совсем недавно, соответственно минимизируются риски потери инвестиций. Уникальность самой идеи компании, как создание платформы для многих инвестиционных направлений, также на новинку и создает конкурентное преимущество для рынка. Далее, идея и концепция бизнеса позволяет создавать единую команду на многие года, которая вместе с нами сможет зарабатывать не на одном направлении, а на многих, тем самым создавая многие источники дохода. Критерием надежности также является реальность людей, которые стоят за компанией, которые не боятся публичности, а наоборот готовы позиционировать компанию на весь мир. Очень важным фактором стала дорожная карта компании, в которой есть ясность, как и с какой скоростью будет развиваться компания Antares. Мы видим, что развитие планируется постепенное, что позволяет эффективно распределять нагрузку на маркетинг. Также нами был протестирован бэк-офис и система ввода-вывода финансов, где мы увидели дополнительную защиту инвесторов и их личные данные. Нам понравилась скорость ввода и вывода инвестиционной суммы, а также быстрота работы самого сайта, самого движка всей компании. Понравились моменты о финансировании офисов по городам и странам, что соответственно позволит быстро развивать свои команды по абсолютно всему миру. Не упустить эту возможность, которая пришла на рынок, или хотя бы просто наблюдайте за ней. По моему опыту такое сочетание идеи компании, маркетинговой составляющей, хозяинов бизнеса бывает очень редко и приходит один раз в 3-5 лет. Возможно, это именно та компания, которую вы ждали. Сейчас начинается быстрое и активное движение по всему миру. Лидеры во многих странах уже готовятся и создают команды. Всего за неделю работы в нашей команде есть партнеры, которые заработали уже более 10 тысяч долларов. Нет времени на самом деле думать и ждать. Изучайте бизнес, разбирайтесь со всеми документами. Если вы принимаете решение двигаться, наша команда может вам помочь в этом. Имея большой опыт работы в инвестиционных компаниях с сетевым продвижением, у нас есть уникальные инструменты, которые позволят упростить и ускорить в десятки раз вашу личную работу в компании Antares. Ваш бизнес может стать автоматическим. У нас будут дополнительные сайты для продвижения, воронки продаж с автоответчиками, постоянные вебинары, школы, рекламные инструменты и самое главное – переливы людей, дополнительные команды. И наконец хотел бы сказать, что мы участвуем в мире высоких и при этом очень прибыльных инвестициях. И в данном случае подобные проекты могут работать как годами приносить десятки тысяч долларов, так и могут закрыться уже завтра. И я, как обычно, никого ни к чему не принуждаю, это всего лишь мое личное мнение и личный анализ данного бизнеса. Я такой же инвестор, как и вы, поэтому инвестируйте свои только свободные деньги, а также изучайте дополнительную информацию, сайты компании, документы и сами принимайте решения. Помните, что ответственно за свою жизнь и за свои деньги несете только вы сами. Инвестируйте всегда с умом. С вами был Дэн Класс. Смотрите подробную информацию ниже, а также нажимайте на кнопку «Узнать больше» для того, чтобы быть первым в мире инвестиций. Успехов вам!